Уважаемые коллеги, преподаватели и студенты, дорогие наши гости, мое сегодняшнее обращение адресовано широкой аудитории, людям, кому не безразличные современные знания, актуальные направления науки и ее последние достижения. Нынешний непростой год, проходящий на завещанном фоне пандемии коронавируса, показал всем, как хрупок привычный мир, окружающий нас. И насколько значимы серьезные исследования и научные прорывы, сколько важны для каждого из нас постоянное самосовершенствование и познание нового. Казанский федеральный университет на протяжении вот уже четырех лет реализует свой научно-образовательный проект популяризации науки и ее достижений "Про наука в КФУ". Благодаря использованию различных форматов взаимодействия, таких как научно-популярные лекции, мастер-классы, экскурсии, образовательные интерактивы и интенсивы наши мероприятия вызывают живой интерес у посетителей. В общей сложности на них уже побывало порядка 16 тысяч человек. Несмотря на существующие ограничения, мы не стали прерывать традицию и в этом году. Решили провести целую научную неделю, и посвящена она будет будущему, каким его видят ученые после глобальных катаклизмов и пандемии. Впервые в истории проекта наши мероприятия пройдут в онлайн-формате. И мы надеемся, что эта особенность позволит нам существенно расширить круг наших участников, вне зависимости от того, где они находятся. Все желающие смогут послушать и посмотреть увлекательные лекции, совершить виртуальные экскурсии по интересным местам университета и принять участие в конкурсах и розыгрыше призов. Все лекции будут представлены на телеканале Универ ТВ» и в официальной группе ВКонтакте Казанского федерального университета. В течение недели наши спикеры, я надеюсь, в доступной форме, расскажут, почему антибиотики становятся бесполезными, когда люди смогут путешествовать на другие планеты, сможет ли человечество избавиться от всех болезней, как пандемия влияет на суеверие, какие предсказания писателей-фантастов сбылись, станут ли большие данные причиной большого хаоса и многое, многое другое. В нашей «Неделе науки» примут участие и специальные приглашенные гости. С лекцией на тему, что нас не убивают, но это не точно, реальные и надуманные угрозы здоровью, выступят известный медицинский блогеры и научные журналисты Алексей Водовозов. О вызовах перед медиа в новых условиях расскажет российский программист, директор по распространению технологий компании «Яндекс» Григорий Бакунов. Еще раз хочу подчеркнуть, что все выступления – будут в открытом доступе на нашем сайте и в социальных сетях. Так что у вас будет возможность в любое удобное время приобщиться к увлекательному миру науки. В завершение своего выступления хочу еще раз пригласить всех вас, уважаемые друзья, и всех ваших близких к участию в «Неделе науки». Уверен, вы знаете много интересного и полезного для себя. Знание — это сила. И только опираясь на знания, мы сможем сформировать конкурентную личность, построить конкурентную республику и конкурентную Россию.